Чикайте, пиздец Ну что же, снова хаешки-котятушки, с вами Неллил и это игра Five этот Freddy's 1. Да, ребята, она самая, прикиньте. Да ладно. На самом деле я просто так и не прошла эту угрузов, столько лет не прошла. Поэтому, ребята, надо наверстывать и упущенным. У меня тут уже четвертая ночь, на самом деле есть читерело. Да, я остальные ночи пропустила. Просто чтобы быстрее добраться до того момента, где мы с вами остановились. На самом деле, я ни хера уже не помню. Сорян за мой французский. И мне кажется, или надпись изменилась. Надпись изменилась. Ну ладно, продолжить Четвертая ночь. Здорово. Привет, с... привет. Сорян, эй, вышел. Эй, строя. вау, четвертый день. Я знал, что ты справишься. Хрена, озвучка. Слушай, возможно, я смогу завтра связаться с тобой. Это... это не лучшая ночь для меня. Эм, я... я очень рад, что смог записать сообщение для тебя. я сделал это. Эй, сделай должение. Может, у тебя получится проверить, что внутри костюма в дальней комнате? Я постараюсь дождаться того, что кто-то это сделает. Может быть, это того стоит. Я... меня всегда интересовало, что же в этих пустых головах. Ты знаешь? Нет. О, нет. О. Честно, я уже забыла про этот момент. Фокси пока на месте, Мне 12 часов, у меня уже минус 14% энергии. Что я могу сказать? А так, молодец. В кавычках. Минус 15, Фоксюшка-то на месте, на месте. О, к нам Чика идет. А, точно, здесь Бонни? Здесь чика. Чикуля. Я, кстати, не помню, как их отгонять-то надо. Ой, блядь. Скоро Фокси напоет. Энергию мою ну, заразу заберет. Мне главное теперь, чтобы еще энергия не закончилась. У нас почти что минус 25%. Это довольно-таки плохой результат, я хочу сказать. Прям очень плохой. У нас еще даже двух часов нет. Фокси! А вот и он. По идее, у нас здесь стоит кое-кто. Не очень хорошенький. Бонни. Боня-боняша. Хуяша, блин. Ну чё, я поздравляю, Натаху. У тебя только два часа, у тебя уже почти половина энергии. так блядь. Как так можно-то... Натаха... Глазком... Глазком. Глазком. Давайте проверить каждый 10 секунд. Окей, раз, два, три, четыре. Охуй. Блин, ну хоть дай мне лучик надежды. Скажи, что уже три часа. Плиз, Плис. Пожалуйста, игра. Давай три. Ура. У меня еще есть какой-то мизерный такой вот прям мизерный, мизерный шанс. Что я пройду эту игру? Да, но мне придется долго держать дверь закрытой. Интересно, какую? Кто это сделает быстрее? Чика или Вони? Или меня убьет Фокси? Или это сделает Фредди, потому что у меня энергия, блин, закончится. В любом случае, у меня 50%. Всего 50%. Ну ладно. Меня радует, что пока никто не нападает. Ну, кроме Фокси. Он не умеет сидеть на месте. Ему надо двигаться, и это понятно, уже лис. Блять, я сейчас обсунькалась. Ура, никого нет. Что? Правда? Нихуху -ху себе хуху. -ху. А он так быстро уходит? Серьезно? Охереть! Господи, когда уже будет 4? А -а -а -а. 39%. 4 часа. Ну, в принципе, что нормально? Ой, сядь, блядь. Давай, беги! 28%. Я же не выживу. Я же не выживу. я же не выживу. Пять, пожалуйста. Блядь, уйди. Он ушел. Пять, отлично. Если честно, мне никто не попытается напасть. Я, может быть, еще как-нибудь да продержусь. Ага, и сейчас прибегает Фокси. Я Чика. Вот за Чика, блядь. Фак. Чика, блядь. Позь. Уйди нахер! Пожалуйста. процентов! Спасибо, блядь, чика. Чика, это пиздец. Чика, это пиздец. 8. Одно нападение Фокси, и все. И одна ни нихера не остается. Семь процентов. Жить можно. Пока что. А -а -а! Прошли, блин. А ведь это была только четвертая ночь. на а так, а что же будет на пятой? А что на седьмой? А что на шестой? Надо было наоборот сказать, но ладно. Окей, ребята, ночь пройдена. Фонгай нам больше не позволь... Да? Серьезно? Он умеет звонить еще? А, там же сейчас этот ответит. Мишка или это не мишка кто это отклонить звонок эндоскелет стоит или это у него стоит В любом случае ребята я сейчас что хочу сделать я просто хочу чтобы на нас кто-нибудь сейчас напал потому что я сто лет уже не видела скримеров и хочу их увидеть Чикуля! чика на тебе вся надежда давай или ты или фокси кто-то из вас должен приз а, там тоже, точно, там камеры ломаются еще. Я забыла про эту функцию. Чика! Убей меня! Чика, давай! Ты сможешь! Напади! Забери кексик! Чика! Дай мне увидеть скример! Окей. Спасибо. Надо было просто поднять планшет. Ой-ой, конец игры. Только для сотрудников. Спасибо огромное, что перевели. Потому что я реально не знала английский и не знала, как это переводится. Что ж, ребятушки, вот такая вот была четвертая ночка. Я боюсь представить, что будет на пятой. Ну, блин, вообще даю вторую часть. Прошла с первой попытки все ночи. Вторая фу ты блин. Первая часть. Четвертая ночь. Ой, пиздец. Ну что ж, ребятки, надо, надо, надо проходить, потому что эта игра у меня не пройдена с какого года? С 14 -го? Или с 15-го? Я не помню, в каком году я ее проходила, но 3 года назад это точно. Может, даже в 16 -м. хрен с ним. И сейчас 19 год, уже как бы август, и хрена не пройдена, Наташа, ну так нельзя делать. Так что, да, беру все в свои бородатые яйца и... Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком на эти видео. Да-да-да, Натаха проходит игру 14 -го года, ФНАФ 1, блядь. Лайки еще, да-да-да, конечно. Ладненько, всем покасики!